Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как мы вам уже сообщали с Анатолием Эдуардовичем в одном из последних репортажей из Экотехнопарка, до испытаний подвижного состава остались не недели, а дни. Так вот, сообщаем, что эти испытания уже успешно проводятся. Но обо всем по порядку, и лучше всего об этом поведает, естественно, генеральный конструктор SkyWay Анатолий Эдуардович Юницкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Вы правы, действительно, не один день уже идут испытания тестовые. Естественно, но то, что поедет колесо по рельсу, было понятно уже всем. Не могли бы вы рассказать, что именно мы здесь испытываем? Ну, не забывайте, что у нас колесо необычное рейс рельс поэтому многие не верят, что поедет. Но прежде чем проводить испытания на тестовых участках, мы должны испытать ходовую тележку для того, чтобы смоделировать разгон, торможение, потом позиционирование. Мы ведь позиционировать должны на станциях с точностью до 10 миллиметров чтобы дверь-дверь открыть. А, какие ускорения, есть ли нужное сцепление с колесом, да? не проскальзывает ли колесо а, при а, разгоне. Ну и, естественно, а, шумы. Ну, мы в всяких присутствуем, тут идет полноходом работа и слышна, да. И слышим шум небольшой а, от а, нашей дороги. Ну потому что э, мы смоделировали дорогу, но эта дорога не настоящая, не, не струнная. Здесь обычно остальная э, балка выполнена в виде фермы. И э, я вот вспоминаю эти старые фирмы, мне очень нравятся э, советские, когда там целина, вот зовут на обед, там, доярок, э, трактористов, в рельс постучали по рельсу и за три километра слышно, побежали на обед. да? И мы знаем, как железная дорога слышна. Она слышна на километре, за километр. А здесь шум на самом деле небольшой. Но в нашем вот модели нашей дороги нет бетона, а причем бетона специального. Ну и здесь он не нужен. И мы, который собственно будет гасить шумы, потому что за счет сил внутреннего трения бетон гасит весь диапазон колебаний и шумов от ультразвука до ультразвука. И мы тоже здесь меряем шум, сколько дБЛ, чтобы потом можно было сравнить с шумом на дороге, где нет пустотелых конструкций, а они заполнены будут специальным бетоном. И вот эти все испытания мы проводим уже не один день, чтобы... Потом э, тележку она полностью здесь, она не смоделирована, это настоящая ходовая тележка. Если я правильно понимаю, это та тележка, которая стояла в юнибайке, да. на, которую достали для того, чтобы довести перед э, тем, как поступит э, и юнибайк и юнибус на ходовые испытания полноценные в экотехнопарке? Да, потому что мы сделали не макет юнибайка, а промышленный образец со всей начинкой, из ходовой части, естественно, с рамой и так далее. Несущая. Так вот, ходовая часть, несущая рама и все, что на ней размещено, там и аккумуляторы, накопители энергии, которых хватает, например, на день испытаний, на целый день. Там до 200 километров может потом на, на аккумуляторах юнибайк проехать. Да? Похоже на поточный накопитель из фильма «Назад в будущее». Ну, что-то даже. Так, тут инвертор стоит, тут стоят и элементы, которые обеспечивают микроклимат в салоне. У нас же салон ну, терморегулированный, и там и комфорт создается не только нужными температурными режимами, но и чистый, свежий воздух должен быть, поэтому там должны быть соответственно, фильтры стоять, и Вентиляторы, так, обогреватели, кондиционирование должно быть. Это тоже все размещено на ходовой тележке. Ну и, естественно, система автоматического управления. Она тоже размещена на ходовой тележке, сама система. И э, силовая рама, ходовая часть э, с подвеской. Э, то есть это все то, что является, собственно, сердцем э, любого транспортного средства, и гибайк в том числе. И мы вот это сердце испытываем вот здесь отдельно от организма. Скоро мы соединим в одно целое и вот это целое. Мы уже планируем в середине ноября поставить на ходовые испытания на Калифинопарке. Спасибо большое. Я так понимаю, что вот этими испытаниями мы ответили на происки всех недругов, критиков проекта. А, чувствуете ли вы, что уже утерли всем им нос? Или только подходите к этому ощущению? А, ну, можно все равно сказать, что это из фанеры сделано. Надо, наверное, подойти, подключать головой. А звук наложен? А, а, звук наложен, конечно. А это вообще фон, на самом деле. Так, ведь все, что угодно можно говорить, но мы реально делаем, реально работаем, реально даем результаты. и ведь это вот все, вот я сам блядь, как вот я сумел это организовать за год. Там был танковый полигон, там ямы были глубиной 2 метра. Вы же помните, бурьян, как мы там деревья рубили, кусты, да, облагораживали территорию. Это было год назад все. Благородному делу Господь Бог помогает. Конечно. И сейчас смотрите, уже две машины целиком готовы. Уже первая тестовая трасса будет готова. Потом буквально через пару месяцев будет вторая, где-то через 3-4 месяца третья, где уже, э, и мы еще другой подвижной состав готовим, кроме этого. у нас есть еще друг, другой тип городского, я пока э, не буду говорить детали. он будет в виде, в виде э, небольшого поезда. Так? И грузовые юнитраки, мы тоже э, уже приступили, приступили к изготовлению, рабочая документация уже есть для того, чтобы возить сыпучие и штучные и жидкие грузы. Анатолий Эдуардович, хотелось бы также спросить, а насколько приближены э, к оптимальным или к естественным условиям проведения эксперимента? Ведь поскольку ездит одна ходовая часть или тележка без э, самого юнибайка, там распределение веса и прочие характеристики учитываются ли? Вот, безусловно, уч учтены эти характеристики. Это не просто пустая тележка, ну, ходовая часть. Здесь смоделирована и нагрузка от э, корпуса байка и пассажиров. Поэтому эта тележка нагружена еще нагрузкой 500 килограмм. Она подвешена, эта нагрузка. Э, поэтому здесь не смоделированы только э, ну, габариты и, э, допустим, э, там парусность или ветровые нагрузки. Но это мы уже там смоделируем в экотехнопарке. А все Массовые, инерционные вот эти характеристики, они здесь соблюдены. То есть самое главное мы проводим, скажем так, в тепличных, в идеальных, в удобных для работы условиях, в цеху нашего опытного экспериментального производства. И по большому счету, если все успешно пройдет здесь, это будет практически, ну, как я понимаю, процентов на 90 гарантии, что все точно так же пройдет и в экотехнопарке. На 100% гарантии. Какие 90? Здесь модеризм на все. Ну, не смоделировано только, допустим, погодные условия. Но ну, если двигатель автомобиля работает на стенде, наверное, под капотом он тоже будет работать. Поэтому у нас будет свой капот. Мы же оденем потом корпус, защиту всю, да, от дождя, от ветра, от снега. И там, внутри, в этом пространстве, там будут тепличные условия для оборудования такого же, как в цехе. Спасибо большое. Откройте самую страшную тайну Skyway. Кто будет первым пассажиром в Юнибайке? Никто. А я слышал, что ваши коты... Нет, Нет они нельзя. Дело в том, что до сертификации это запрещено. Не, ну я но я не говорю... Нарушение будет. После сертификации тогда. Ну, после... Нет, после я должен быть я первым. Я должен стать под дорогой первым, чтобы показать, что не упала не не обрушилось и я должен сесть первый, чтобы быть уверенным, что не погибнут люди, которые там будут делать. Это я должен. Вы настоящий капитан, спасибо вам. Я переполняем всякими чувствами, все исключительно позитивные. Э, прежде чем мы завершим репортаж, скажите еще то, что вы хотите, но я почему-то об этом вас еще не спросил. Ну и что во главу, и что еще важно. Мы стоим в нашем цехе. Испытания идут в нашем цехе. На нашем да. Мы находимся э, в цехах опытно, э, опытного производства Юнибус, опытно экспериментального производства Юнибус. Мы, я не имею в виду заостровные технологии себя, потому что совладельцами всего-то являются наши инвесторы, акционеры, которые прибыли долю в, в, в общем бизнесе, технологии. Они тоже совладельцы вот. Да. И это очень важно, потому что совсем недавно у нас ничего этого не было. И мы буквально на коленке все делали. Сейчас нет у нас серьезного производства, оснащенного достойным оборудованием, которое мы сейчас это производство расширяем. Мы приобретаем очень серьезное оборудование сейчас, потому что мы намечены уже скоро перейти к мелкосерийному производству. От э, одиночного, так сказать, производства мелкой серии, а потом уже и крупной серии, потому что у нас много сейчас потенциальных заказчиков, которые уже в ближайшее время будут приезжать к нам, готовы приехать, чтобы ознакомиться с нашим производством. И оценить, способны ли мы изготовить подвижной состав и путевую структуру для реализации адресного проекта в ряде стран. Я не буду называть эти страны, их около десятки. Но вы скоро в одну из этих стран едете, насколько я знаю. Да, буквально в понедельник. Но прежде чем мы начнем осуществлять все э, эти адресные проекты, как я понимаю, мы должны еще пройти сертификацию. И это начнется в Экотехнопарке. Не могли бы вы по срокам сориентировать, потому что все э, наши партнеры очень интересуются. Нет, так то, что мы видим, это и тоже элементы ведь сертификации. Это не просто вот мы сделали и моделируем работу, да, там все путевую структуру. Это часть сертификации, она, она идет. А завершим ее весной и следующий год. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу aerosvadefisystems.com. Поддерживайте наш проект, ибо в нем мечты сбываются. Строй SkyWay! Спасай планету!